Мы чисто случайно ехали, ехали и увидели, что здесь есть развлекательный центр Бумерс. Есть лазер ну, лазертрон у меня за спиной. Мы сейчас попробуем туда попасть и поиграть. А вообще вот такой вот большой развлекательный центр. Есть уличная часть, есть внутренняя часть, есть своя кафешка. Очень много игровых аппаратов. Это такие Это Берпонг-Гейм. You can... You can... А, гигантские шарики и никому не нужный аэрохоккей, в который никто не играет. Вот удивительное зрелище. На задворках реально стоят аэрохоккей и тенс машина Вот она разница. Тут, на самом деле, народка не очень много сейчас, но все равно. Суша говорит, что как будто мы попали на выставку игровых аппаратов. Их так много, они такие разнообразные, еще и все. В хорошем качестве и состоянии все работают. Да, да, да. Здесь есть мини-гольф. Здесь точно есть картин. Какие-то люди в бейсбольном шлеме с бейсбольной битой. Видела? По нему стреляет мяч, ему надо отбить. И мячики летят не бейсбольные, которые жесткие, а мягкие. Как это вообще возможно отбить? Как они играют в бейсбол? А вот и мини-гольф. Есть простые луночки. Есть луночки посложнее, есть суперсложные луночки. Вот это, собственно, то, о чем я говорил в выпуске про не очень удачные аттракционы. Ссылочка вот здесь появится. О том, почему мини-гольф Микинина не заработал. То есть, как бы, вот он масштаб для нормального мини-гольфа, чтобы это работало. Ну и, опять же, спрос. Здесь эта культура есть. Люди ходят, люди играют и даже... Без какого-то супер интересного оформления, хотя вон там вот есть дерево башни, есть вулкан, есть пиратский грот. Ой, а там еще река, водопад, мельница. Ну, в общем, серьезный уровень. Но надо сказать, что сами лунки-то ничего интересного. А, ну вот интересная луночка. Надо вот там вот подбить, чтобы он докатился и вот здесь, чтобы выкатил. Оп. И разноцветные мячики, чтобы ты не потерял свой. Вот оно закатывается в Сюда в этот. Оп. И, И вот здесь должен выкатиться. вот <регулятор> <грулятор> Вот он гонщик Формулы 1 Пристегнулась? Газуй! Да, да. У -у -у. Вот у них есть какие-то пассы, All Day Passes, Ultimate Passes, Fun Pack. Лазертак стоит 16 долларов. Одна игра. Пойдем посмотрим на него. Чтобы играть в Лазертак, надо быть выше 44 чего-то футов. футов, дюймов, короче, кавычек, 44 кавычек. Конечно же, обязательная история, это комнаты для дней рождений. А еще кто-то жаловался, что наш банкетный зал в Гагаринском это столовка. Вот столовка. Еще одна столовка. Их можно объединить, все четыре штуки. В один огромный длинный зал. У -у -у. Here, И, конечно, прямо факт. Не, не ругаться. Видеобритинг это Иди удобно. В... Лазертрон классический Арена маленькая Арена скучная Но мне нравится, что она светится Это совершенно другая концепция Оформления Лазертаг арены. Использовать не светящиеся краски, по сути, не ультрафиолет. Здесь есть светящиеся вот такие вот штуки. Игра длится всего 5 минут. А, ну это пол поломатый да. экранчик. И мне вот совершенно не нравятся полупрозрачные перегородки. Потому что на самом деле можно стоять в одном месте, поливая арену огнем. Тут Ксюша перед вами танцует. Поставьте ей лайк за это. Она, мне кажется, заслужила. Все, гейм-овер. Но это было прям максимально быстро, максимально мало, но прикольно. Вот так вот, распечатки есть, но персонал не знает, как их сделать. Как следствие, как их нам выдать. Ситуация знакомая. Мы такое уже встречали, да и у нас такое бывало. В общем, сам центр прикольный, особенно его уличная часть. Здесь много крутых, интересных игровых аппаратов. Но Лазертак мне не понравился я оставляет желать лучшего. Заплатили мы за это 39 долларов за двоих. Но ну, у нас осталась еще одна игра на чем-нибудь. Например, тот же Лазертак. В общем-то, здесь положительных впечатлений нет. В Лазертрон я играл. Ничего нового для искушенного игрока лазер так. Наверное, это не серьезно. И здесь этот аттракцион является одним из... И на него не делается упор, его невозможно арендовать. В общем, и лазертаг в бумерс ничем не лучше, ничем не хуже а, многих наших российских лазертагов. Так что не все лазертаги в Америке одинаково круты и хороши. Go,